Так, меня слышно, да? Если плюсик, поставьте. Если, если нормально слышно, поставьте плюсик в чат. Ага. Так, сегодня у нас, да, присутствует еще также телесопорта по данному оборудованию, поэтому можно в процессе презентации задавать вопросы, и, соответственно, наши коллеги будут отвечать на эти вопросы. Ну, собственно, я постараюсь тоже подключиться к этим ответам либо в конце, либо в процессе. Ну, посмотрим, как пойдет. Так, давайте тогда начнем. Так, запись пошла. Отлично. Значит, сегодня тема вебинара и презентация о новинках Мая от компании Вайтек. Значит, буквально пару слов о самой компании. Компания китайская с 2009 года существует. В основном предлагает значит, решение, это какого плана, то есть коммутаторы ПОЯ под различные задачи, Wi-Fi мосты и в ближайшее время еще Wi-Fi точки внутреннего исполнения ожидается. Достаточно качественное и бюджетное оборудование своего производства. Компания последние два года активно экспансирует на мировые рынки и на текущий момент дистрибуция данного производителя занимается в районе 40 компаний по всему миру. Компания ip является эксклюзивным представителем производителя Vitec на территории Российской Федерации, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана основные заказчики и потребители данного оборудования это системные интеграторы, инсталляторы видеонаблюдения, интернет-провайдер, ну и собственно корпоративный заказчик. И в итоге по всем системам. Значит, перейдем к новинкам непосредственно. Я на самом деле сегодня постараюсь коротко ложиться, может быть в полчаса, да, чтобы не занимать сильно ваше время. Значит, по новинкам. Ну, кто уже с нами работал и работает, продолжает работать, уже видит, да, что в основном, конечно, интерес к данному оборудованию происходит со стороны значит, решения видеонаблюдения. Соответственно, в связи с этим и происходит, произошло увеличение линейки, линеек даже по продуктам для наблюдения. Так, а кто-то говорит, что у кого-то звука нет. Попробуйте обновить страницу, возможно, возможно, произ... как уйдет. Ну, так или иначе, запись со звуком нормально будет доступна на нашем канале на YouTube, можно будет посмотреть ее. Значит, возвращаясь к, к оборудованию. Первой на новинке это два коммутатора в линейке неуправляемых 100 мегабитных портов коммутаторов. Бюджет линейки под видеонаблюдение в основном используется в простых небольших проектах, где нет необходимости использовать управляемые коммутаторы либо гигабитные производительные коммутаторы. Данная линейка представляет из себя Коммутаторы, которые поддерживают полноценный, стандартный, активный POE, То есть POE, который понимает, если на той стороне абонент, какой класс мощности выдавать, давать, мощности мощность и так далее. 802.3 АТАФ, то есть POE и ПОЭ плюс, до 30 Вт на порт. Коммутаторы поддерживают режим передачи данных и питания на расстоянии до 250 метров. Поддерживается режим ВЛАН. Локальные порты имеют защиту от статического напряжения 6 кВт, рабочий температурный диапазон несколько выше, чем у стандартных коммутаторов, начиная от минус 10, и как присуща, политика, ценовая политика данному вендору это бюджетно-ценовая категория. Более подробно о коммутаторах непосредственно. То есть, это коммутатор. Первый коммутатор это VIPS IPS 518G на 16 портов, неуправляемая модель, 16 100-мегабитных портов POE 802.3 ATF и два оплинка медных, плюс еще один порт для установки SFP-модуля, то есть для подключения оптики. Есть, есть также, получается, и по факту три получается, у него облинка, два медных и один оптический. Порты SFP на всех моделях данного производителя не блокируемые, то есть можно использовать SFP-модули любых производителей, к которым вы привыкли. Значит, возвращаясь к модели, то есть модель с бюджетом до 200 Вт, и поддерживается режим передачи по на 250 метров. Следующая модель это VPS 526G на 24 порта 100 мегабитных, здесь оплинки комбинированы, то есть два комбо-порта, можно использовать либо медь, либо оптику, до 250 ватт общий бюджет, поддерживает режим до 250 метров передачи данных и питания. и поддерживает режим VLAN. Буквально, коротко, еще раз, кто не слышал про данные технологии, про эти режимы, то есть про 250 и про VLAN. Uh, режим, значит, 250 метров это uh, режим, который позволяет подключать uh, абонентов, uh, в частности, камеры или другие устройства по, по технологии uh, на данных расстояниях. Uh, собственно, ограничение в интернете все мы знаем, 100 метров существует, но uh, здесь применены технологии, которые позволяют это ограничение uh, превозможить. Соответственно, в тех случаях, когда Нужно подключить удаленного оппонента. Нет необходимости ставить дополнительные какие-то репитеры и трансляторы. Можно, соответственно, обойтись одним линком. Да, от коммутатора до, к камеры. Режим этот, как сказать, его можно включить, его можно выключить. То есть он как настраиваемый физически. Включение происходит с помощью переключателя, с помощью тумблера на корпусе устройства, то есть на передней панели в нижнем правом углу есть тумблер, который позволяет этот режим включить, выключить. Соответственно, режим VLAN это изоляция портов, то есть все абоненты, все локальные порты изолированы, и трафик от них идет непосредственно только на плин порты. Для чего это нужно? В первую очередь это используется и может использоваться для безопасности. То есть злоумышленник, если получит доступ к одному из локальных портов, в данном режиме работы коммутатора не сможет подключиться к соседним портам, посмотреть трафик от камер, либо запустить широковещающую атаку на все порты и положить тем самым всю сеть. То есть это реализовать невозможно будет в, в, в, со включенным режимом VLAN. А режим VLAN также включается с помощью тубля на корпусе устройства. А, таким образом, у нас а, модельный ряд от производителя WhiteTech, бюджетный для видеонаблюдения, выглядит следующим образом. Это 7 моделей от 4 до 48 портов различной мощности ну с различным функционалом. Тут, наверное, еще скажу, что надо не забывать, что у производителя есть и более бюджетная линейка, но с меньшей мощностью, с общей мощностью. То есть здесь вот 4 портовая модель начинается от 30 Вт, общая мощность, да, и заканчивается 48 портами 300 ват. В предыдущей линейке, то есть, про которую мы говорили речь, четверка 65 Вт начинается и 48-700 Вт. То есть, в общем, мощность больше. Таким образом, если сравнить новые модели с соседней линейкой, то выходит вот следующие. Следующая таблица, на которой видно, что 518G, он отличается от 518GV мощностью, то есть 200 Вт против 150 Вт, и 526G от а 526GV отличается также мощностью, то есть 500, 250 Вт против 150 Вт уже, то есть больше запас такой, организовывается. Но, соответственно, с решением мощности пропадает функция COS, который будет следующий слайд. Здесь я еще, наверное, скажу следующее, что 518G и 518GV имеют одну и ту же цену, как, собственно, и 526G. То есть вы можете выбирать на свой, под свои задачи необходимый кому-то там, под свои задачи, под свой бюджет. Возвращаясь к функции коса которую я буквально пару слов сказал, то есть на предыдущем слайде это функция она не настраиваемая поставляется с завода уже преднастроенные коммутаторы соответственно что она предоставляет то есть и что означает то есть, ряд портов определенная определенный набор скажем так портов имеет наивысший приоритет по трафику по передаваемому трафику соответственно опять же, трафик от соседних портов не может никак повлиять на передачу трафика с приоритетным портом. К примеру, если мы говорим про видеонаблюдение, то к приоритету номер один, то есть к портам с наивысшим приоритетом подключаем камеры, тогда трафик с компьютеров либо телефонов, которые подключены к соседним портам, они никак не смогут повлиять на на качество, на полосу пропускания, организованную между камерой и э, интернетом, ну, в кавычках назовем, так, то есть между лампортом портом и оптическим портом. А дальше идем. Значит, новинки в линейке неуправляемых гигабитных коммутаторов представлены двумя моделями. P.S. 320 Gf и 328 Gf. Значит, данная линейка предназначена под различные задачи, ну, как правило, под корпоративный сегмент, либо под видеонаблюдение, но достаточно дорогих камер с большим разрешением, там, где необходимо как-то уже объединять коммутаторы друг с другом, там, собственно, необходимы гигабит. Коммутаторы поддерживают также 802.3 АТФ, 30 Вт на порт, поддерживают режим VLAN. Есть модель с двойным питанием и ACEDC, грозащита 6 КВ и температурный дипазон от минус 10 до плюс 55. По новинкам непосредственно. VPS 320GF. Модель на 16 портов гигабитных с двумя комбинированного портами плинковскими, подметь и оптику. Бюджет достаточно серьезный, 350 Вт, по и поддержка режима VLA. PPS 328GF данная модель представляет из себя 24-портовый коммутатор на значит, гигабитных портов, 24 гигабитных порта, 4 уже комбо-порта и мощность 400 Вт. Таким образом, линейка гигабитных неуправляемых коммутаторов выглядит следующим образом. Ну, на самом деле, я не буду на них так пролистывать да, эти сравнения. вышлем всем презентацию, всем участникам сегодняшнего вебинара. И, в принципе, эту презентацию можно запросить у нас в сесс-отделе. Можете потом отдельно посмотреть более подробно каждую таблицу сравнения. Линейка, получается, состоит на текущий момент из пяти моделей, начиная с четырех до 24 портов, все гигабитные различной мощности. Следующая новинка — это новинки, вернее, гигабитные уже управляемые коммутаторы, два уровня, также все с технологией POE расширяют нам линейку, которая состояла из трех моделей, Теперь, соответственно, будет 6 моделей в линии. Все коммутаторы стандартные, опять же, 802.3 ATF, 30 Вт, поддерживают нормальный корпоративный L2 уровень, то есть функционал хорошего корпоративного уровня, Cisco-like интерфейс. VLAN и COS уже здесь полноценные, L2-шные, то есть с глубоким функционалом, не так как в неуправляемых коммутаторах. Защита от колец и так далее. Также присутствует модель: восьмипортовая с возможностью подключения двух источников питания, постоянки и переменки, гроззащита традиционно 6 КВ и температурный режим от минус 10. Значит, модели. Новые модели представляют собой следующие вещи. То есть Первая модель VIPMS 312GF на 8 портов гигабитных и на 4 комбинированных порта. L2 функционал, также присутствует функция управления питанием на POE портах об этом чуть позже расскажу, и по бюджет 150 Вт. Значит, следующая модель на 16 портов гигабитных и два комбинированных апплинка L2 функционал управлением по мощность 350 Вт. Модель на 24 порта VIP и 328GF, на 24 получается локальных порта и 4 комбо. L2 функционал мощность 400 Вт. Значит, касаемо функционала. Значит, как я уже сказал, да, полноценный L2, Cisco-Like Interface, Link Aggregation, VLAN, защита от колес и так далее. Значит, По поводу питания зачастую это используется опять же, в проектах видеонаблюдения. Это контроль за работой камеры. То есть, если камера в каких-то случаях подвисает, коммутатор обнаруживает и пробует перезагрузить порт посмотреть, собственно, поднялся ли линк или нет. Эта функция работает в автоматическом режиме. Также есть возможность включения и выключения питания на порту, то есть на каждом порту по отдельности можно на группу портов настраивать. Непосредственно включение в данный момент можно настроить по расписанию включения и выключения, то есть в тех случаях, когда можно либо экономить на электричестве, либо там, сценарий использования подразумевает, что нужно выключать камеры. Это можно реализовать на, на наших коммутаторах. Значит, получается линейка гигабитных коммутаторов управляемых выглядит следующим образом. Две модели снимаются с производства. Это PMS 318GF и 326GF. И на замену выходят модели с большим количеством оплинков, но за те же деньги. Значит, касаемо 312 модели и 310, обе модели остаются в строю. Отличие в них есть, кроме, соответственно, оплинков, это питание. 310 модель поддерживает два источника питания, 220 и стационарку. 312 не поддерживает, поддерживает только 220 вольт, поэтому обе модели остаются в линейке. Значит, следующая, следующая новинка. Это универсальный коммутатор, коммутатор, который поддерживает технологию и активного поя 802 atf и пассивного поя, причем 24 вольта. 24 вольта. Соответственно, данный коммутатор можно использовать как единый такой узел, к которому можно подключать и различных компонентов, которые используют один стандарт, так и другой стандарт. Зачастую это такие миксовые сети существуют в проектах видеонаблюдения и Wi-Fi, то есть когда подключены... К одному и тому же на одной локации, как бы располагается и Wi-Fi и видеонаблюдение, либо видеонаблюдение и домофония, то есть нет необходимости использовать уже да, разные коммутаторы с разными стандартами, подключать различные устройства, использовать вот одну коробку, которая выдает различные стандарты. Причем коммутатор выдает Значит, различное питание как в автоматическом режиме, то есть понимает, какой абонент подключен, и такое питание выдает так можно. И в жестком варианте задать через интерфейс, что выдавать, либо не давать, вообще ничего. Значит, представляет он себя следующая модель. Это VIA PMS 310GF Allen. Значит, 8 портов POE. С поддержкой двух стандартов 48 и 24 вольта. Один активный, другой пассивный. Два, соответственно, плинка оптических. L2, соответственно... А, ну да. Два SFP оптических. L2 функционал такой же, как и в предыдущих коммутаторах, о которых рассказывал выше. Также есть функция управление питанием, кроме как включить и выключить, настроить, соответственно, подачу по типу питания, то есть стандарт выдаваемого питания, так можно и также можно настроить по расписанию, включение и выключение портов, общий бюджет 150 Вт и, возможность подключения к двум источникам питания, 220 вольт и, соответственно, 482 два стационарка. Так, ну и последние новинки, последние линейки, это коммутаторы с пассивным POE, то есть которые поддерживают только пассивное POE, выдают только 24 вольт на, на, на порту. Значит, это коммутаторы под Wi-Fi, под различных вендоров, которые используют данное, данное питание, пассивное 24 вольта. Соответственно, совместим, естественно, с Wi-Fi мостами от производителя Vitec, ну и совместим с кучей производителей, которые достаточно широко известны на российском рынке. Называть их на данном вебинаре мы не будем. Но я думаю, вы все их знаете. Значит, распиновка по ПОЯ, по ПОЯ на порту это 4.5.7.8, наиболее распространенная для устройств, устройство, которое потребляет данное питание. Функционал, соответственно, L2 полноценный, опять же, такой же, как и в предыдущих линейках, то есть во всех коммутаторах управляемых у производителя стандартный набор функций, да, хорошего корпоративного уровня. И, естественно, бюджетно-ценовая категория. Таким образом, линейка выглядит следующим образом. Из трех моделей все управляемые коммутаторы или два, начиная от 8 до 24 уровней, 120 Вт, 350 Вт и 400 Вт, в зависимости от модели. Значит, охлаждение По охлаждению, да, естественно, наверное, отличаются. То есть 8-портовики без вентиляторов, пассивное охлаждение используют 16 и 24-портовики активные. Так, ну и дальше, собственно, несколько слайдов про, собственно, что мы предлагаем партнерам, как мы с ними работаем по данному вендору. Естественно, мы предлагаем оборудование со складов, где мы присутствуем, то есть оккупаться здесь, в Китае. Это в России, Москва, Санкт-Петербург, Северный Новосибирск. Из ближайших стран, это Казахстан, Беларусь, Кыргызстан, Узбекистан. Мы предлагаем оборудование на тестирование, то есть под, под проекты, да и в принципе, если вам есть необходимость посмотреть на оборудование, пощупывать руками в интерфейсе, ковыряться, пожалуйста, обращайтесь, рады будем помочь, рады предоставить. Мы готовы партнерам давать хорошие скидки, ну, можно сказать, даже минус себе на оборудование, которое партнер будет держать у себя в шоу-руме, либо он будет возить уже дальше заказчикам, показывать это оборудование. Мы организовываем русскоязычную техническую поддержку на своей базе, помогаем составлению ДЗ под требования, соответственно, заказчика, помогаем подобрать оборудование под, под задачи. Также есть возможность кастомизации оборудования под проекты. Обращайтесь, всегда открыто к обсуждению. Мы продвигаем данное оборудование различными способами, в частности, в офлайне, в онлайне, в офлайне мы очень много мероприятий различных проводим, участвуем в выставках. Здесь список такой коротенький на этот год, который частично уже выполнен, частично будет воплощаться в жизнь, ну, и помимо него еще куча других активностей ведется. В онлайне мы также двигаемся в различных соцсетях и ютубах. Подписывайтесь также на наш ютуб канал, где можно будет посмотреть и данные вебинары. Пишем статьи различным образом в общем, участвуем в продвижении. Мы с радостью передаем Лиды нашим партнерам, поскольку сами не работаем с заказчиками, с конечными заказчиками, с выставок, с различных мероприятий, нашим лояльным партнерам мы всегда их передаем. Мы готовы давать дополнительные скидки за раскрытие кейсов, за освещение реализованных каких-то инсталляций на данном оборудовании, на оборудовании от компании «Вайтед». Если вы готовы написать некую небольшую статью обзорную, предоставить фотоотчет, мы готовы компенсировать различными способами данной деятельности, скидками, другими способами обращайтесь. <coughs> ну естественно, мы устраиваем различные акции и промо, поэтому следите за новостями. Подписывайтесь на канал, на собственно на нашу рассылку участвуйте активнее. Ну и, собственно, на этом презентация заканчивается. Становитесь партнером Вайтек, становитесь партнером Вайпиматики. Спасибо за присутствие. Так или иначе, ко мне можно обращаться по данным контактам на слайде по любым вопросам, по сотрудничеству, по коммерции, по любым общем, моментам. Обращайтесь, буду рад помочь. Всем спасибо, хорошего дня, до свидания. До новых встреч.